Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн, и сегодня мы будем продолжать проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии у нас был бой с Грифоном, который мы вполне быстренько победили, и потом после этого встретили Йеннифер, как бы для меня удивление это было, я даже не ожидал ее встретить здесь. И потом нас повезли куда-то там на голосование что ли помыли там все сделали подстригли вроде бы сразу хочу всем пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем кто кушает. а тех кто не кушает, возьмите что-нибудь себе покушать вкусненького попить а тоже там пепси там все мы будем продолжать так так ему уже уехали оттуда она где-то тусовалась в возле бара. Узнал, что рядом, в а че же мы ее встретили и с ней ехали, нет? Это как бы сон был, что ли? Аудиенция. А, не голосование, а аудиенция. Ну, блин, я не знал. Я просто давно уже не играл. Два дня уже все забыл, короче. Так. А, я, я должен одеться, да, вроде? Так, что выберем? Тут такая, ага, одежда. Ну, это простая какая-то. Вот, либо эта, либо первая. По-моему, она одинаковая, кстати. Реально. Да? Ну, вроде да, давай ее. Элегантный, дублей, придворного. Придворного? В смысле? Так я же вроде бы элегантный, а чё, придворный? Так, а надо одеться тогда, да? Квен. Не-не-не, не надо ничего, эту магию доделать. Сюда мне пойти одеться, что ли? Кружка. она нафиг не кружка? Чу чудеса какие-то. Рюкзак. Доспехи. Ну так. А чё он мне одевается? Шит, 68%? что то они какие-то поломанные. Чё ты поломанные мне дал, офигел? Офигевший, ты чё мне поломанные штаны дал и куртки все? Ботинки тоже какие-то не, не полностью Починенные там и лучшие буду брать Какие мне еще взять Так, 69, 72 70 ну что за фигня 70% Не, не, не, корпус сюда А руки, не, у меня тут нету Родни никаких Два братня, там я, по-моему, брони там Никакой не будет Но это я продам, короче, себе возьму что продать, потому что у меня и так деньги Все украли Потому что я, я же не знал, что в прошлой, ну, в прошлой серии мне написали, что нельзя вот э, воровать, и типа очень много денег могут украсть у меня, да? У яблоки. Да, много денег у меня могут украсть и все. За типа за воровство и это плохо. Но я знаю. Ну я знаю. Ваше милость, вы довольны костюмом. Ну, не знаю, вполне, да. А примерить, Довольно что у это? Самый лучший взял. Мечом за Но что делать, с волками жить? Простите, поговорка такая, что теперь будете меня пудрить? Конечно. Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Да, шрамы все. Представите перед Владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. И как? мы я не вижу. А? а зачем мне кланяться? Ну давай, убедимся. Прошу взглянуть. А я клони. Я не буду клониться. Что это? склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть а если коснулся. не коснется? По-моему, я это не сделаю. Так можно было и не кланяться, в принципе, на самом деле. Но мне интересно, как это сделать. Правильно. А то я сейчас буду кланяться, блин, танцевать вместе. ха настроение и шутить если император может этого настроения не разделить да на кол посадить ваше величество сказанное громко выразительно из почтения откуда давай сталкивает меня блин я так никогда не зайду туч и кто тут госпожа вот это сидит да? <звы> чего Мгер вар Эмрейс. Поклон. Не кланится. Ну ладно. А если не кланится, то что? Убьет, блин. Сразу же. Император. Арер Айпто Эвелен Наман Вадгарм. Лаборов. Упала. Те, кроме, видимо, сейчас будет разговор со мной, да? Не самый лучший, наверное. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. <соценно> ну, потому что я даже не знал, что будет после этого. Вот какая-то драка это сейчас не будет. Молчи. Моя дочь Цирила вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Это я, да. Ведьмак, да, приведи, дикая охота. И приведи ко мне. А почему я? Сколько людей в твоем войске 20 тысяч, 30. Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Так я даже не знаю, кто да, это веришь. такая вообще. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенный год. Дело в интересах государства. Как всегда. Ну так, да, как всегда, я бу буду Просто выполнять злот. условия все, да? Не все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Пять, 5, 5 злотых, да, или кто-то крон. Значительно. Я делаю это ради Цири. Не, ну стоп, ну Цири это.. Ну, так... цири, а цири оставляет мало следов по ну тому, да, найти ее будет непросто. Можешь рассчитывать на помощь моей разведке и армии, если возникнет необходимость. Остальное тебе скажет Енифер. Аудиенция кончена. Меририт. Ясно. Проводи его к чародейке. Еннифер? Так мы же с ней приехали. Куда она пошла? Что далеко так? По сути в одном замке должна быть. Недалеко. Э, Эмгыр, Вар Эмрейс. Нормально. цирила милость... Терюлик? Нет, цирила Ну ладно. Так. Что тут у нас? Пока. Пока ничего не чую Так, что тут ничего интересного нет? Что-то стырить есть, у вас нет? Да-да-да, князь, князь лаптер. Что? СССР? Чего? СССР? В 1200 году СССР уже был? рожавый хлебный нос ничего себе <laughs> ладно как у меня языке разговаривают не понимаю серьезно так возможно доскипец доспехи взять не ладно кто и такой страшно понятно все с вами так и тут я да? ферда тут, да? Где Енифер? Реально, у них свой язык какой-то. Задание дополнено, аудиенция. Опять идет? Да сколько можно уже? Одна аудиенция была уже, вторая идет. Третья будет. Так, что-то тут есть. Погасить только можно. Не, ну погасить это я тоже. Ничего интересного нет в этом. Ой, что-то тут есть. Вареник, нифига себе. Расфор тути. Не, загасить это лишнее. Ну ладно. Не, ну вы же не против, себя что-то вас тырю, правильно? Кто же такой теремей? Ну книжки, наверное, я зря беру. Они мало чем пригодятся, наверное. Вот там какое-то зелье было. Ну ладно, возьмем все. Мой Янифер сидит. Бери! Ай, ладно. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. А в доспехах еще лучше. Здесь, я смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И может даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Какие? Теперь ты понимаешь, почему я при дворе имгыра. Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Угу. правда вернулась? Это не ошибка? И пропала. Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Нифига себе, сколько лет прошло? По портрету ей лет где-то пять было. Она и вправду выросла. Конечно. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Да. Это же было пару серий назад, в смысле? Ты Офигеть. А вот ты ничуть. Вот ну ты да. Мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Хотя мой тоже изменилась. Но сейчас давай сосредоточимся на цире. Имгэр говорил, что ее преследует дикая охота. Угу. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашние. Как они нас учуяли. У них тоже есть чуть-чуть, похоже. Понимаешь, я ищу уже много месяцев. Заклинание локализации, иеромантия, геомантия, и тому. А херомантия. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Не, они хитрее. Что ж, не получилось. Не фортануло. Угу. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Эмгера, они бы добились своего. Возможно, да. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. И какой же ты? ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Так, что, чего хочет... Цели дикая охота, ну-ка. Чего дикая охота может хотеть от цили. Понятия не имею, Герет. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Да. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. Да? А зачем он дикая охота? Об этом я и думать не хочу. Так, по-моему, ее уже, по убили, да? Но это во, это во сне было только. А где именно видели цели? В двух местах. В Велине и в Новиграде. В Ново... Новограде? След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Ленинграде, походу, спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Все легко. разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наше общее знакомое. Некая Рис Миригольд. У нее говорят уютная квартирка в доме у главного рынка. В рынке уют. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Ничего. Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольдер. Mm. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Цири решила лес уничтожить? Ничего себе. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не связался чем... со мной раньше? Расстанемся. Почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Вы, Стрис, замечательная пара. Ян, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Не очень. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Ну ладно. Я пошел. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велин? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Телепортировать мне? Кстати, тебе правда идет, черный бархат. Ты думаешь? Может, обоштю себе им доспехи. Удачи, ен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с весь миром по бездорожью, поговори с послом Варатре. Кто это? И, Геральт, я знаю, что кругом война все такое, но не пытайся стать героем. Хорошо? Проверите следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Попытаюсь, обязательно. Я буду тебя ждать. Ну, я надеюсь, что у меня такие доспехи не будут, реально. Я в таких доспехах никуда не буду убивать эти даже. А это что такое? Это что, Гарри Поттер, что ли? Нифига ж себе. Вот это магия, реально. Даже Гарри Поттер вы бы подзавидовал. Бы. Жаль, так. У меня нет времени. Да у вас нету ничего, не ни времени, ничего, не ни денег. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Отдаешь нет? гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Ага. благодарю. И где же она? Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. А я хочу э, свои вещи живыми, живыми и здоровыми видеть. Что прощай? Где мои здоровые? Ой, блин, и <laughs> где мои вещи? Выполнено. А чё там за значок? Это я не понял. что за чё Ч-то мне не нравится это все на самом деле. Я подхожу и что-то хреновенько становится. Я видел тебя в Да? А я тебя нет. А -а -а. Б. А, -а, а, ну будь дорог, да. До свидания. Я в карты не играю, не, иди нафиг. А мне не до карта сейчас точно. Я пока буду в карты играть, у меня.. Король убьет нафиг уже. Я пошел, короче, все. За вещами, да? Или куда? Велин? без без вещей, что ли? Ладно. Королевский замок. Чтобы вернуться к карте того региона, где вы сейчас находитесь, нажмите. Ага, я понял. Карта мира. Чтобы открыть карту нужного региона, наведите курсор на эту территорию и нажмите левую кнопку мыши. Ага, хорошо. В Изиме. А мне сюда надо, да? Велин, Ничейная земля. Давай сюда. С оказался... А, я сейчас. Очень долгого. Так правильно будет. Очень долгого путешествия. На лет 10, наверное заработки ему это отъехала, я не знаю. <смех> В Сибирь какую-то. <смех> ну, блин. А чё она так куда-то уехала, блин, и всё. И всех покинула, никому не предупредила. И мы теперь не опалец. Конечно, оп не опасны. Будет опасность, будет наоборот. Конечно. Сколько лет не было, тут все изменилось. Вон, черепа висят везде. Конечно, опасность. На каждом шагу, блин. Я бы на месте не возвращался бы. Там бы и остался Веллин, Северная Тимерия. Пять дней спустя. Почему, а пять дней сюда ехали? Серьезно? Нормально. Пять дней ехали в Тимерию, блин. В Весемирию. А, кстати, а где Весемир? Он будет с нами вообще, нет? Он кого-то повесил. А за что? Это я еду. А за что их повесили? Походу, очень опасное место. Даже больше, чем я представлял себе. Кстати, по-моему, такое было где-то я в Сталкере видел. Реально. В Сталкере что-то похожее было. Каменные сердца. Благодарим за покупку комплек... А, да? Комплекта к... дополнение Каменные сердца. А я же его не играл. Ваше отслеживание задания изменено. Первое задание дополнения. Однако мы рекомендуем браться за него только из... Какого уровня? Нифига себе. А я вроде все по заданию делаю. мастер рун. Играю в к дополнении каменных сердца, вы.. Как это каменные сердца? Я еще сюжетную линию играю, ч за фигня? Вы встретите мастера рун, на карте он отмечен знаком книжка. Этот новый ремесленник, единственный в своем роде, прибыл издалека и может использовать тайные знания, чтобы значительно улучшить ваше снаряжение. Найдите его и проверьте сами. А, проверю, да. Кровь и вино. Добро пожаловать в дополнение Кровь и вино. В этом режиме задания основной сюжетной линии э, остаются доступны. Чтобы взяться за Кровь и вино, сначала выполните задание поэт в Попаде. Не, сюжетную линию буду проходить. Если я начну еще какую-то линию-другую проходить, то это будет бесконечно, реально. Ч с ними не так? Давай. Они ещё живые, нет? У меня тут уже скелет висит. Понятно, все очень опасное место на самом деле. Одичавшая собака. Не, ну не удивительно тут. И волки, и собаки, и все что хочешь, может быть. И люди какие-то едут. Да прыгаем! Это кто? Это вот эти нелегавцы, да? Это же войска их не тут прибыло. Вы заработали? Да, я молодец, я зарабатываю все, что хочу. И очко, и деньги. Отвали. Ну ладно, я хотел узнать по поводу там, что там, знака. Ну нет, ладно. Отвали так отвали, я понял. Да бы их. Я... Блин. Нифига себе! Вы заработали очку умения. Да у меня сколько можно уже зарабатывать? Зарабатываю, зарабатываю, зарабатываю. А то а толку от этого как нету вообще. Блин. Ч, на каждом шагу будет, реально тут все висеть? Да-да-да, я понял. Понятно, чё. У не этих очков умений, дофига. А что уровень не, не больше не становится, кстати, это странно. Должно быть всё наоборот. Надо было утром выезжать, блин, сейчас уже поздно, серьезно. Лужи какие-то тут болота. Все, я приехал, нет, в деревню. Чудаки, о, парасю, здорово. Так, не сюда надо, да? в бар. Но, no. Так, да, хватит мне эти очки умения давать. Да, сколько можно. Да. А? Так, они, они же задолбали, серьезно. Я сейчас возьму и посмотрю, что это за фигня. Такая, очки умения, очки умения. Давай умения посмотрим, что это за фигня. Развитие персонажа, уровни. Получил определенное число очков опыта, герой получает следующий уровень. Очки опыта начались за убийство чудовища и выполнение заданий. Ну да, я вчера убил, ну как, в не вчера, в прошлой серии убил Грифоном, мне там 100 урочков умений дали. Развитие персонажа, очки умений. С каждому новому уровню вы получаете очки умений. Их можно расходовать на приобретение новых умений или на улучшение имеющих. Я понял. Развитие персонажа. Развитие персонажа. Группа умений. Цвет умения указывает на ведь, к которой она относится. Хорошо. Развитие персонажа. Умение. Выберите умение, которое хотите развить, и щелкните правой кнопкой мыши по нему. Ага. Так, да, какое у нас тут есть умение? Память тела. Ага. Хорошо. Да это очень важно, кстати. Умение. Э -э Развитие персонажа. Умение. Чтобы умение подействовало, активируйте его. Поместил в доступную яч ячейку умений. Неактивное умение не оказывает никакого действия. Ну сейчас укажем, давай перенесем. А мне только три умения надо и всему только мало как-то. Развитие персонажа умения. В любой момент можно отключить одно умение и активировать вместо него другое. Ну конечно это неудобно, но ладно. Отражение стрел. но я не стреляю. Решительность. Непонятно. Силовая ага, фигня. Тренировка. Ну это правильно. Тоже перенесем его. А получается вообще не, не развивал ничего, да? Неумение ничего. Никакие. Не знаки, ничего вообще. Я должен, получается, с первой серии было это все делать, а я только на третью решил это делать. Ну думал, да, фигня какая-то и все. Вы нашли мутаген. Используйте его, чтобы мутировать умение или приготовить особое зелье, которое называют мутагенным отваром. Откройте окно персонажа, чтобы узнать больше. Да? А где? Стоп. Сейчас посмотрим. Мутагены. Это. Это тут, да? А, вот, да. Поместите мутагены в соответствующие, соответствующие ячейки, чтобы получить бонус к. Бонус к характеристикам персонажа. А, мутагены, да, вот они. А ч? А, 50% здоровья, нифига себе. Это хорошо даже очень. А, все, он уже активирован. Активированные мутагены дает бонусы к характеристикам персонажа. Окей. Мутагены. Мутагенные умения отмечены цветом. Поместите мутаген в поле, где есть хотя бы одно умение. Того же света, чтобы увеличить его бонус. Хорошо. Мутаген, умение, которым, которое светом отличается от мутагена, не увеличивая его бонус. Не увеличивает его бонус. Это не влияет на бонусы, полученные от других умений, совпадающих под светом и с мутагеном на этом поле. Ага. Мутагены. Чем больше умений на поле совпадают по цвету с мутагеном этого поля, тем больше бонуса дает мутаген. Каждое умение того же света увеличивает бонус на 100%. Нифига себе, у меня 150% уже здоровья. Мутагены. Мутагены также можно использовать для приготовления сильно действующих, сильно, сильно действующих эликсиров, называемых мутагенными отварами. О, ничего себе. Будем варить, короче. Только нет, 150 или 50. Что за фигня? Что-то странно какая. Как-то было уже 100, уже 150. Было 150, уже 50 остало. У кого расспросить? Ты не скажешь об агенте, нет? Я еще одного человека. Зовется Генриком. да. Дело есть. Дело? Да. Дай бутыль Жанки. А чё ты так удивился? Какого-то у вас дела никогда не бывает. Текай отсюда. Я черный вход открою. А чё творится? Гости? Ну да пейте, фигня. Что за люди? Не легавцы я а пейте, а эти, да? а, -а, -а. Понятно все. Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Да, чтобы вас двумя сразу убивать. Эй, На что тебе два меча? Чтобы вас убивать. А в жанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Сейчас скажу. Ножом. Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Для тебя. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Конечно. Видал я одного такого? на людей порубил. Кровь повсюду. А сам не почесался. Ну вот так и будет с тобой. Если желаете на моем дворе, Ну это лучше, наверное, было. А то сейчас драка была бы. Сто процентов. Так, ты куда? Что-то показывать будешь или что? Так надо завершить, реально. Спасибо, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Ну да. Милдарь, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. утру Трузарева там полыхало. Может, М5... А, вот это Кирил там, да? Кто такой Генрик? Странный он мужик пришел неведомо откуда не понять зачем пригрел при себе вдову у нее мужа за кусок хлеба забили Встал Нифига себе люди барона чужих не любят он им дороги не переходит ну он да, конечно. Знает, когда они явятся и тут же пропадает спасибо корчмарь значит умный нехитрый так 300 шагов не дофига до туда идти наверное так у вас что-то тут полезное есть вообще о, мешок какой-то Шпагат Ты же не против, мужики, если я тебя шпагат возьму? Наш шпагат сядут <свят> <свят> Да, специально для него Так, а что тут еще есть? Да нет, ничего интересного тут нет, только шпагат есть Ладно, да я пошел Вот это черный выход так раз Так, где мой конь? Нет, так где маяк? Вот лотва <свят> давай садимся все поехали <свят> разысать <свят> разыскать агента генрика в деревне верескова вересковка понятно так поехали давай что-то по по <свят> по вперед давай Один, а нафига я голову таскаю уже сколько дней <свят> на <нафига нам> надо <свят> серьезно нашел уже такой прошлой серии да, или позапрошлый не прошлый вроде бы таскаю до сих пор блин Нафиг она мне надо вообще. Ладно, пускай будет. Так, я в другую сторону иду или нет? А, метка, у меня что метка была вроде, да? А зачем я ее поставил? Я не помню. Так, а ну-ка, у меня метка. Карта мира, ну да. Это что за метка? Это просто... Разве... Ага. Ну я понял, а зачем ты метку туда поставил? Да мне не надо, это жизнь. Да не, блин, это переход, ну тогда ладно. А че у меня там поставлена метка тут, зачем? Ну надо убрать, ее, ну я убрал все. Так, что через лес будем идти? Да уже колдуют. Че? Че такое? О, не опять? Блин, надо валить отсюда, я вот так понял. Если не овцы придут. Не, не хана точно будет. Потому что у меня даже ничего нет из одежды. У меня всю одежду забрали. Кольчугу даже эту несчастную. И уже закат, кстати. Уже 7 часов почти. А в лесу страшно вообще ночью, ночью находиться. Я бы не рисковал бы, конечно, в реальной жизни вообще в лес идти ночью. Да даже в такой лес даже днем страшно. Не то, что там ночью. Волки всегда тебя ждут вообще. что тут снег воздух, как если в день в а тут снег идет как это, это дымка. В смысле, у вас чуть уже снег идет о собака кстати одичавшие так надо надо слазить им помогать а то они сейчас все поумирают я сказал не трогать меня Что творится? Дайте вас ударить. Я должен определить, за кого офигарить. Афигеть! Мужики, тебе помогай. Я же ни один не справлюсь. Да им плевать на мечи мои все. Это штреш какой-то. Дайте дойти хотя бы туда. Мужик, помогай. Они, по-моему, уже не реагируют на огонь. Нормально. Так, одну завалил. Сейчас вторую завалим. О, двоих сразу. Нифига себе. Все, пошли нафиг отсюда. Чавки. Сырное мясо. О, сырое мясо нормально возьмём. А я тут причем. Спокойно, все уже кончилось. Во, нормальное заклинание. Надо было его использовать против них. Да, а что ты в футболке стоишь? Холодно. Будет. Снег идет. Никогда этого не забуду. А что произошло? А ч тебе похолодало так с Снег уже пошел. Это снег, да? А ты босиком Я ходишь? Я еще человека по имени Генрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Походу, уже не будет Генриха. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. А ты остался один, да? Живой. Ну, капец. И где мне теперь его искать, это Хенгриха? Ну, блин, забрали куда-то. В армию? Ну, холодно, конечно. Лягушки зимой не могут быть. Все спят. спячки. А нормально, шуню у прямо снег идет в окно, Нет. Даже окон нету, офигеть. Что творится? Пацан какой-то лысый побежал. А, да, вот эти... А, кстати, мы их в первой серии видели. Это они убили вот эту... Как это? Сири, да? Убили они. Да-да-да, вот эти вот призраки какие-то ледяные. Даже не, при... не призраки, а просто ледяные какие-то. Блин. Не знаю, что там делалось. Страшные должно быть вещи. Генрик кричал, потом молил, а под конец только станал. А под конец не стала Генриха. А, ну да. Шашлычок решили сделать. Капец, что происходит? Нифига себе. Капец какой-то. Надо было их спалить так раз. Ну, да, это он был так раз. Когда это ты было, ты кстати, все. сон, это сон был, кошмар. Это уже реальность. А как нашу хату не спалили Нет. вроде? А село замерзло, как посреди зимы. Ну, сейчас зима. Хату заглядывал? Нет. И нога моя туда не ступит никогда. А я вступлю. Надеюсь, ты обретешь покой. М -м -м. А по-моему, там хат уже не осталось, испалили. Реально. Че, там разве кто-то есть? Вот допустим. Серьезно, посмотрите. А, закрыто. Нужен ключ. Ну, действительно. О, спирт какой-то есть. Ну, в принципе мне в принципе никто не помешает посмотреть это все ну, если только не заперто, заперта он заперта да. даже карету кинули туда чтоб не заходи все сразу понятно сосульки нихрена себе прям до дна до земли Хаты не ого Здесь не, не они походу не не захочли мясо не себе оставь ее мне на нафиг не надо я еще отравлюсь Суть блюда. Шкура белого волка, Ну, это, в принципе, нормально. Можно себе шубы сделать. Ну, в принципе, больше тут ничего нет. <свот> Давайте дальше посмотрим, что у нас тут имеется. В этом серии. Конечно, хаты в основном все сгорели, но некоторые остались целые. Это выглядит так, как будто назад здесь кто-то был. Чтобы не случилось Очень жить... Чистое серебро, нифига себе, серебро тут даже осталось. Вода какая-то. Княжеская прямо. И белого волка, конечно, шкура, а как же без нее? Ну зато попью княжескую воду. Ну, конечно, это как-то странно, ну ладно. Больше тут ничего нету, да? Ну, вроде бы нету. Или тут что-то есть. Не, это пустая бочка. Ладно, и пойдем дальше. Так, это хата. Тоже все, нельзя зайти туда, ладно. Если там заперто, значит, нельзя заходить. Это просто даже... Все понятно, сразу должно быть. О, тут уже сдох. Кого-то убили, походу, прям дома. Спал такой чуть мужик мужики, все, хана стала. Даже, наверное, ему это не мужики. пропустили навряд ли. Они ничего не пропускают. Не гнуться. Ладно, мы на морозе сушили. Ну тут же холодно, конечно. Может он что-то спрятал в кафтане? А если бы он что-то спрятал, они не точно стырили. бы. Лед. ничего здесь нет. Башмаки, а нет, от... от... от... вообще по-моему, точно примёрзли. Засохшая кровь. Ну давно его убили. ключик. О, ключик? Какой? От какого? От... Чего? Замок от этого ключа. Ну да, наверное. Надо посмотреть, кстати. Сундуке все разграбили, но это не удивительно. Нож, кстати, чем, как его убили. Ну, получается, он реально. Спал на кровати, ну, типа, его разбудили такие дарово. Но, ножиком ему почикали. И упал, и все, и ушли. Дверь выбили. Ну, это в принципе так и было. На самом деле. Блюдок. Что за блюдо это? Что такое? Типа подавать можно, им, да? И вот это что такое? Ключ. Мы-то там под низом, кстати, может быть э, этот подвал, кстати. Там же такое дело. Ah shit. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Да-да-да, подвал. Надо бы тут прибраться. Реально, может доски убрать. Вот, я ж говорю. И там мой кто-то спрятался. Ну или склад там хотя бы какой-то или никакой. Да, походу склад есть какой-то. Кто это? Пропала Тамара Стенгер. Дочь кровавого оборона. Возможно, похищена. богатое возражения. Любому, кто найдет или приведет ее. Понятно, все. А привели ее не привели, никто даже не знает. Мы тут есть сейф какой-то, а? Потайная дверь. Ну, ключ же от чего-то должен быть, правильно? Обыскать хату Генриха, использовали везде. Ага, чуть его. Вот. Что-то есть короны нифига себе богатый тут запас 120 корон неплохо поджечь спички да есть у меня вот тут же тут что то есть и что там интересно наверное а это генрих был да вот ты лежал все. А, блин. Спрятанные среди Б, я, а, а, понятно. Это Генрих лежал, получается. А я даже не понял. Какие интересные заголовки. Пьяный кабан, ссора с ведьмой. А что за ссора с ведьмой? с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. <measuring theaper>. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село подлесье. Подлесье? Разыскивание. Разыскиваемое. Объект появился на скеллеге. Также его видели в Новиграде. Внешний. Серые волосы, шрам на лице. Это я. Контактов с людьми избегает. Э, походу, это я. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в закрытие. Кабана. Точнее, в И напоил его. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. М во Вроницах? Нет, туда не поеду. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. А за мной тоже могут наблюдать. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохое. Это наступило зима. Вот что это говорят. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Это его и пытали. Я а его пытали. Единственная ниточка это борона, какая-то ведьма. Я думаю, его сразу Зараз. убили. Ясненько. Так его когда убили? Давно? По-моему, да, наверное. Угочки, опыта сто. Нифига себе. суп реально сто? Не, ну это дофига на самом деле. Фиалка, фиалка какая-то. Ого, задание выполнено. Не. Охота на ведьму, серьезно? Ну это прикол какой-то, давай закрывай. Да кто-то сейчас залезет там еще? Будет жить мне, блин. Или хотя бы подвал кинуть, что он будет тут лежать. Закрыто. Ну, понятное делают за снегом заболела. А это чахаты. О, пустая ч Так. Не, мясо себе оставь. А что это? Кальциум и кю. Конфетки какие-то, ничего себе. Прикольно. Надо будет попробовать. Поджечь, давай, поджигаем. Она все равно будет бесконечно гореть. Это же ведьмак все-таки игра. Потому что сколько там дней, она горела, все вот эти. И все нормально, и будет гореть еще и лет. На самом деле. Бутылка воды. Попью, в принципе. Сломанные грабли. Ну, может, на, рас... на распалку только. Подсвечник. Буду с... Хлеб нормальный. хлеб всему голова, так тоже надо правильно. Так, кто знает? Да, я даже не знаю. Тут больше ничего нет, вроде, да? Все, обыскали. Ну, вроде... А, нет, там какая-то куртка висит. Не, ну, мне на наших не надо. Куртка мне не надо. Так, где мой конь? Я его тут оставил. Так, получается, реально мужик этот единственный выживший? Кстати. Реально, он единственный, кто выжил. Его не тронули каким-то чудом. Может он уехал куда-то. Ну, наверное, да. Тут же всех поубивали, а он остался. Сырое мясо возьмем. О, спирт! Так он тут уже был, он обновляется, серьезно. Все, поехали. Я тебе хата я обыскивать не буду. Мне хватает. Поехали. Я буду полсерии тратить на то, что я буду смотреть. Шо в хатах ну зачем все поехали так кра... ага. куда мне надо отправиться в замок барона так это за ведьмой было нет уже не задание меняются прям на ходу надо было за ведьмой там ехать а теперь уже за бароном каким-то странно ну ладно по принципе поедем Мне в принципе не сложно на коне когда ехать а сколько еще времени? 7 утра. Ну, прям утром выехали, хорошо. О, выжили, да? А, нет. Дезертир, блин. <свят> Падлый. Не, не, я не хочу их убивать. Не, ну я бы, конечно, убил бы, если у меня оружие нормальное было. Я думал, это выжившие эти люди... Ага, дезертиры сраные, блин. Конечно. Выжили, блин, тут люди. Тут людей нормальных уже не осталось один там отшельник мой в во всем селе остался и все или дезертиры которые там все хотят убить но ну, это конечно жестко ладно мы уже почти приехали кстати тут типа мост а еще это такое мост разваливается так они, меня, они мне рады или нет надеюсь что они будут рады ко мне меня встретить так окей давай а почему там снег шел, а здесь уже нормально вроде все те футболках уже в шортах ходит что за фигня как же тут быстро меняется все на самом деле очень даже неплохая Барыжить тут сидят сидят барышат а ну-ка давай разыскать барона надо опа это кто стражники опять дайте Сейчас будет опять не блин тут драка нет Ворону себе ведьмак хочу с ним поговорить да жив да. сидел а ты Я откуда ты знаешь думал, ты по своей вот да вот и пришел сюда. У меня дело к барону. Да. И что за дело? Важно. Только для его ушей. Да. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Давай, а ж... давай пирожок. Открывай ворота. Держа. Ардаль, ведьмак к барону. Только тихо. Понял. Понял. Понял! Ведьмак идет. Внимание. Вот так вот тихо они умеют. Так, что у нас тут единица? Ощ... Ощенилось. Чего? Чего? Какая-то Марта, что тут за бред? Ага, пришло время. М -м, блин, эти задания я вообще не люблю. Интересные места. Непролазные леса и туманные болота скрывают много тайн. Всякий раз, когда вы будете просматривать доску объявлений, на мини миникарте будут появляться значки вопроса. Они отмечают места, которые могут быть вам интересны, а могут быть и неинтересны. Отправляйтесь туда, выясните, что за секреты там стоят. Ну давайте еще значки будем какие-то посещать. Не твое это дело. Потому что, блин, это, это, будет, это будет миллион лет не проходить. Нет, нет, так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили. Не твое дело. О-о-о. А можно я возьму тебя? Я понял. Интересные местами. Мир полнится интересными местами, где от важных исследователей поджигают невероятные опасности великие сокровища. Подобные точки отмечены на мини-карте следующими значками. Ясненько. Ну прям мира. Там будет максимум страны. И то не фа города когда место будет исследовано, его значок на мини-карте станет серым хорошо у меня походу все не серое я ничего не я нигде не был даже не надо следующую серию наверное то... либо выделить либо там сделать так, чтобы только именно на вот эти вот все значки потратить потому что это очень долго будет а либо вообще их не, не надо туда использовать, проходить только игру. Не знаю, это как выходить, конечно. Вот, смотрите, были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Как мы там кружились. М? Вот так вот. А это раз, вот это есть Анна, раз, да? Три. Хватит. Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай. У тебя и без того гостей хватит. Да. Хотя Блин Дед Мороз, блин. Даже на чай не остались. А еще не любят говорят культурная нация. Чай не любят, походу. Я. Я знаю, кто ты. Откуда? Вы все меня знаете, я даже вас не знаю. Я, походу, популярный очень. Очень даже популярный. Походу тоже летсплей снимал. Или бои свои, да? Та да, ты. где еще водка. Нету водки. Сейчас напьемся, будем тут валяться, да? Это самогонка какая-то, блин, а не водка. Не, не надо. меня их Сколько хватает. Так выпей молочка. Чем проблема? Что-то че капает. Что-то капает. Ты что такое? Успокойтесь, накапал или что? Ну, ну? Стэн... Киркоров меня зовет кровавым бароном. А, да? Ты зривее. Мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасно, да? Перейдем к делу. Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем, здешние болота и трясины крайне интересные места. Очень крайне, да, очень интересные. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. Да и не надо, в принципе. Болото, по-моему. Почему ты клонишь? Сами. Многие потеряли здесь близких. Кто жён, кто дочерей. Ну это неудивительно. Пришли какие-то там, блин, ледяные, блин, войска и всё. Всех убили и подожгли. Ты скажешь наконец в чем дело да чё сколько Самбер? можно тя тянуть здесь ну да он все Это знает с этим все знает капец нифига себе Позже мне сказали что она пришла со стороны болот а ну да по ходу да учу так ярко то ну ё -моё. Загрузка, блин, очень яркая, что за фигня? Чуть не ослеп, блин, серьезно, ой, блин. Вроде все было хорошо, так, резко, такая, ха, ярко. о о все ясно, все, хана. Переломы там, да? И водичку. Остудиться. Не, ну офигеть, она выросла, серьезно. Если мы видели в начале, там ей лет сколько, 7-8 было. Сейчас видно, что ей лет уже по 20, наверное. А мы то 20, я не знаю. Чего, я? Не понял. Цирилла. Играет за Цириллу, вы не можете использовать рюкзак. А, это Цирилла? Стоп, Терила, Это не разве не она? Не понял. А, ну Цирилла-то она, Надо да? Уходить. А почему я за нее играю? Что? Стоп? Чего? Не понял. Как это так-то? Ладно, вот. ну ладно, в следующей серии тогда поиграем. Мы тут и нежданчик, я даже не ожидал, что мы будем играть за нее. Я думал, мы только за ведьмака играем и все. Куда и дальше идем? За Геральта точнее. Ну ладно, это интересно, конечно, будет в следующей серии посмотреть. Что там за болото будет? Ну, наверное, сейчас опас опасности 100% там будет. Скримеры какие-то, может быть, я не знаю. Если понравилось видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на инстаграм. Вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы меня мотивировать снимать чаще видео и качественнее. И всем пока-пока.